На нашем канале проходит новогодний розыгрыш, с его условиями вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Этот ролик является перезаливом видео, вышедшего 20 декабря. Из-за спешки то видео было со множеством ошибок и недочетов. Сейчас вы посмотрите изначальную версию, которая должна была выйти. Спасибо за понимание и приятного просмотра. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня у вас есть очень непонятная новость. Я давно хотел признаться в этом Но решился только сейчас Так На самом деле Я Так, стоп Я не понял Что вам наговорил тут просто оратор Но сегодня у нас ТОПчик С вами Свеги Дэнни Gangsta Shit все дела И сегодня у нас топ 5 По моему мнению Это важно, важно сказать По моему мнению Топ 5 игр На Sony Playstation Portable она же PSP Да у вас там возникнут впечатление, что Ой ты слишком старый Сейчас играют все в Xbox One Playstation 4 Я люблю настагировать Поэтому сегодня у нас PSP Подтверждение моим словам, вот PSP, оно было белое, слим версия у нее отвалился аккумулятор, но ну, как, он держался на соплях, формально. Поэтому я сочинил для вас этот гангстер-рэп, поехали. Пятое место. На пятом месте у нас игра, которая была первой игрой, которая меня влюбила в мир автогонок. Она по праву может соревноваться в моем топе с другой игрой Need for Speed Most Wanted. Но выбрал я ее, потому что ну, сколько там жести вокруг было, о я потом расскажу поподробнее. Ее просто неисчислимое количество. Поэтому пятое место: Burnout Legends. Данная игра это смесь роковой музыки. Отличных автогонок и эпичных столкновений За один режим, только где ты можешь Реально создавать аварии Сам по себе, ты можешь врезаться в бензовозы Ты можешь взрываться на ровном месте И при этом получать бонусы Которые тебе в дальнейшем позволят покупать машины Это под... Просто от этого кайфуешь, особенно это был кайф, когда я изначально играл в нее. Это было в начальной школе, когда ты переходишь прям перед младшими классами или друзьями, говоришь сейчас создам аварию и будет классно. Эта игра в принципе могла по праву первое место занять, но все-таки здесь надо понимать, что я оцениваю не только саму игру, но и все-таки как она отразилась на мою память. Поэтому в данный момент Burnout Legends пятое место. Четвертое место. Итак, на четвертом месте у нас в топе игра, которая мало кому известна, и в большинстве своем она имеет известность только за счет платформы на PSP, потому что эта игра вроде как хотела конкурировать с рынком FIFA, что у них не получилось, потому что они произвели две серии этих игр и в итоге загнулись. Студия просто, которая делала Sony, причем соневская студия, замечу, не захотела делать эту игру дальше. Ну, осталась приятная память. Это World Tour Soccer 2006. World Tour Soccer 2006 можно вполне характеризовать тем, что это игра, которая пыталась конкурировать с Fifa, но не получилась. Но отдать должное множество режимов в этой игре. Реально, вот можно любой режим. Хоть на время играй, хоть в зонах определенные очки получаешь, хоть за не, вот, непонятные теги даже существуют, которые я даже без понятия, когда играл. В общем, в этой игре можно сыграть любыми сборными. Вообще, там Украины, России, вообще любой. Можешь сыграть сборными матчей звезд, может с каждого континента, можешь сыграть сборной Европы, по сборной Африки. Будет офигенный матч, особенно по составу. Составы там вообще отдельное слово. Там такие составы собираются, что реально слеза, слеза просто наворачивается на глаза, особенно когда ты родился позже 98 -го года. Все на приходят ностальгии по таким футболистам, как Сичев, Керзаков... И Асавин, это именно вот так вот и произносились эти фамилии. В общем, World Tour Soccer 2006 за его разнообразие в режимах занимает четвертое место. Третье место. Итак, на третьем месте в нашем топе, как вы уже догадались по моей форме, это форма Phoenix Санс. У нас игра баскетбольная, она мне больше всего запомнилась, хоть у меня и было много баскетбольных игр на PSP но за счет того драйва, который она давала и сколько режимов игры в ней было, и она прям точно в топе баскетбольных игр однозначно. Это NBA Ballers Rebound игра на которой на картиночке изображена Стефан Мабори, бывший разыгрывающий Нью-Йорк Никс и даже сейчас в честь него, так как он ушел, уехал в, в Со временем в Китай, в честь него даже память не поставили. Сейчас где-то будет в углу там картиночка подтверждения моих слов. А мы подробнее объясняем, почему MBA Bowls Rebound на третьем месте. Let's do this. Hey! Эх, готов слушать МС Супернашево каждый день. NBA Balls Ребаунд. Игра, эволюция в мире баскетбола на тот момент. Один режим Rex 2 чего стоит, где была полнейшая кастомизация игрока, делай с ним вообще что хочешь, а потом доходи до верши баскетбольного мира и быть королем. Полет фантазии в игре. Хочешь Алиуб сделай, хочешь со зрителями сыграй, хочешь кольцо разрушили реализовал свой режим джус хаус. Втроем поиграть. Играть против легенд не проблем вообще для данной игры. Кстати, там даже был русский баскетболист Андрей Кириленко. Его был хорош. Поэтому бей босс ребаунд на третьем месте. Второе место. Итак, на втором месте. У нас игра, которая была первой моей игрой на PSP. Была, помню, куплена в торговом центре Гвоздь в Москве когда еще продавались, для тех, кто знает, что как торговый центр гость, ставьте лайк. И формально она была еще платиновой, а там такая же система на PSP работала, как и система в пане дисков, которые выпускают всякие различные исполнители. Чем больше продавалась копия этого диска, если было миллион, там условно копий продали диска на PSP, он становился платиновый. Вот Та же самая у меня сейчас с именно на платиновой серии. Это... Игра, которая, наверное, влюбила меня в мир фифы, это FIFA 07. А я стою на том берегу, где мне все видно... Для тех, кто не знает, что это за тени те не играли в FIFA 7. Первая русская песня в серии FIFA от группы Persephone's Beast музыка для фильма. Ставил бы, если честно, я бы оригинал, но авторские права, сами понимаете, проблемы не нужны. С музыкального ряда, я думаю, можно и начать, один из лучших за всю историю игры, но это по моему мнению. Органичность, разнообразие и музыкальность вообще выделяла их на фоне и последующих частей, и предыдущих, хотя и в предыдущих было много интересных песен. Игру можно было назвать аркадной, комбинации добавшие 99,9% результата можно было вообще выучить за 1-2 дня. Мини-игры это вообще отдельная история, самый идеальный режим для того, чтобы не уповаться с скукой. Единственный косяк, который могу выделить, это лица игроков. На нынешней игре FIFA жалуются, что лица у некоторых вообще не похожи. Но там это было просто. Если резюмирую, почему FIFA 07 в топе, режим карьеры, мини-игры, музыкальный ряд, хомо которые были шикарные, набор игроков и геймплей. Поэтому серебро. Первое место. Итак, на первом месте у нас игра, которая сделала так, что я полюбил такой вид спорта, как американский футбол. Вы сейчас видите на мне кепка, это как раз кепочка New York Giants. И как ни странно, человек, который изображен на обложке этой игры, тоже игрок New York Giants. Итак, игра, которая у нас занимает победное место, это NFL Street 2 Unleashed. Персонально хочется поблагодарить вот так вот эту игру за то, что она убивала мои часы на даче. Я в с неисчислимое количество часов сыграл, и нежели за счет того, что я полюбил после этого американский футбол. Let's get ready to rumble. Хоть это и боксерская фраза, но она идеально подходит под описание данной игры. О господи, сколько здесь всего можно сделать. Режим карьеры есть, который похож на NBA Ballers и его Rex to riches. Сыграть можно было легендами американского футбола. Конечно, вот правда лица у всех угрожающие, чем были, как будто они тебе что-то явно скоммуниздить хотят. Но так как вид спорта вообще во главу угла ставит э, такую характеристику, как агрессия, это воспринималось вполне нормально. Множество мини-игр. Мячики можешь половить, один на один хочешь сыграешь. Хочешь там скилл челлендж, там, на фристайл и так далее, все что угодно. И как же мы забыли? Главным лицом игры был. So Машины вроде Бугатель Рон настолько дорогие, что встретить их можно только в гаражах самых богатых людей мира. Exhibit, ведущий тачки на прокачку, на которой выросло множество поколений, являлся кватербеком команды All Stars. С помощью его наставления как раз и проходилось обучение. Музыкальный ряд тоже давал фору остальным играм, органично вписываясь в двух игры Дроунинг, пул, множество агрессивного рэпа, все прям идеально заходило. Поэтому спасибо данной игре за любовь к американскому футболу. NFOS 32 Anwish заслужено на первом месте. Итак, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился данный топ игр на PSP. Надеюсь, многие вспомнили какие-то старые игры, свои старые не только из данного топа, но еще какие-то. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про наш новогодний розыгрыш. С его условиями можете ознакомиться в описании. И помните, что детство такое беззаботное время, что была еда вкуснее и игры лучше. Всем пока! Как! Ну что я хотел бы сказать? Я во-первых вернулся. Как я заявлял, не знаю, что вам там в очередной раз наговорил предыдущий оратор. Но могу сказать честно. Игры на PSP хорошо. Ностальгия. Помню, как мы там с Сявой дружили в 2007 году, напивая его песню, и меня зовут Сява я. А дальше не буду. Незачем. Поэтому PSP игры хорошо. Ну пока в три раза лучше, поймите меня правильно. О боже мой, да всем насрать! Yeah. А сейчас мы будем слушать трек шведской гангста-группы, ну как она, не гангста, но я так хочу считать, группа Абад. С вами был Свой Гетенни, гангста сочинил весь рэп, пока.